Когда даешь свои вещи в хорошем состоянии, на что-нибудь влияет? Если ты их носила, да. то влияет, безусловно, потому что там остаются твои биологические следы. Но стираны и в хорошем состоянии их как бы не хочешь выбраться, тебе нравится. Ну да. То есть если ты их постирала, и ты уверена, что там твоих биологических следов не осталось, то в принципе с точки зрения энергетического здоровья все в порядке. А вот информационное здоровье здесь может пострадать очень сильно потому что ты отдаешь то, во что вложила когда-то свое время. Mm -hmm. То есть на запад какие вещи вложила время, mm -hmm. отдаешь да. Mm -hmm. Тем самым вот этот акт может быть, не обязательно, но он может быть, зафиксирован, особенно если ты несколько раз проделаешь такую вот операцию, да? особенно если подкрепишь ее словами, не стоит благодарности, тебе говорят спасибо, ты говоришь, не надо, не надо. Да? То есть таким образом фиксируя о том, что ты можешь отдавать часть своего времени даром и взамен ничего не попросишь. Тоже неправильно, это говорит о том, что ты готова продавать свое время за деньги. Надо брать чем-то другим, надо брать. Ты же благодарен. Той же благодарностью. То есть он тебе говорит, ой, спасибо большое, ты не, ты не говоришь, не стоит благодарности. Ты говоришь, пожалуйста. Хорошо эту фразу. Пожалуйста. Слово. Пожалуйста. Да. О, жал... За... пожалуйста". А, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. То есть умножь на 100 я все это дело принимаю с большим то стократно принимаю обратно стократно, твою благодарность стократно. Не благодарю, да, там, не, не, не, там не стоит благодарности, не ну что бы, ну что бы, а именно пожалуйста, именно с этим смыслом, с этим смыслом. Время пусть это дадут, информации пусть это дадут, что для тебя ценно, ценнее денег. Вот этим ем. Ну Вот я стала замечать, что, что мне нравится дать людям тем, которые благодарны ей. Вообще что-то делать для людей, которые благодарны Совершенно верно. Совершенно даже верно. я знаю, что человек нуждается в чем-то. Ну вот всегда отдаешь ей, тоже даже ну, после вкуса какой-то нехорошей. Вообще с отдачей вещей там можно проделать очень много интереснейших комбинаций. Например, у тебя есть люди, которым ты должна. Ты знаешь, ты. И знаешь, ты прекрасно, прекрасно знаешь, что рано или поздно приходится рассчитаться. Они, может быть, тебя и простили, давно, и скажут: да ладно, ничего страшного, там все нормально. Да? Но на уровне земледелец-земледелец такие слова являются основанием для прощения. На уровне купец-купец, на основании, что никто никому ничего не должен. А на основании воинов уже так, такая, так, так, такой поступок с подобным отношением будет говорить о том, что с тобой нельзя иметь дело, потому что ты способна взять, и не рассчитаться. И на уровне воинов на тебя уже будут свои же смотреть немножечко косо. То есть если она поступила так с ними, то вполне вероятно, и с нами так просто. Поэтому если ты знаешь, что ты виноват перед каким-то человеком, сделай ему такой подарок, но придай ему значение, и отдаю тебе свое добро и искупаю свою вину по тому же самому сценарию. На вещи, которые ты отдаешь или выбрасываешь, хорошо скидывается, вообще скидывается все что-то. Поэтому никогда ничего не берите с помоек, mm -hmm. да, даже если очень хорошие вещи. И если вам от чего-то надо избавиться, да, то скорее всего нужно просто с определенными словами, да, дели мое добро и горе, зло, счастье в придачу, все это дело отнести на помойку. Возьмут оттуда люди явно маргинального свойства, такие бомжи, алкоголики, которым вс равно терять уже ничего. Вот просто нужно. Вот смотри, мне вот иногда люди приносят до детского дома вещи. Некоторые бывают вещи совсем новые, а некоторые поврежденные. Но они так хорошо выглядят. А здесь как тогда быть? Может, детям этим добра только желаем? Совершенно верно. Но ну, так это на самом деле вы в данном случае недостаточное звено. Да, я передала. Недостаточное звено. Люди, которые дают, они отдают с какой-то целью. У них есть свои намерения. И, как правило, это ощущение собственной важности. То есть они получают взамен ощущение собственной важности, дети получают очень много. Как правило, люди, которые отдают вещи, они вот на этом не Они испытывают ну, такое чувство удовольствия и гордости за себя, что у меня много, я поделился с тенденциями мало, что забывают, что вместе со своими вещами взамен за чувство собственной важности они отдают право на время своего покупают чувство собственной важности за свое время. Слышали меня?